Как остановить носовое кровотечение в домашних условиях? Прежде всего нужно помнить о том, что носовое кровотечение, оно из сосуда, то есть кровит какой-то сосуд. И чем больше давление в этом сосуде, чем больше напор, чем больше объем этого сосуда, тем больше кровит. Поэтому наши задачи какие? Сократить сосуд, уменьшить давление внутри этого сосуда, и если мы добьемся этих двух целей, то кровотечение становится гораздо быстрее. Что нужно для этого сделать? Во-первых, нужно закрыть, то есть закрыть, прикрыть сосуд. Поэтому если у вашего ребенка случилось носовое ключение, либо у вас из носа потекла кровь, закрываем нос, прижимаем какой-то салфетку, платок и прикрываем ваш нос, чтобы заблокировать сосуд. Второе, что мы делаем, это успокаиваемся, потому что если мы начинаем нервничать о том, что у нас из носа потекло, то повышается артериальное давление и напор усиливается, поэтому нужно успокоиться. Кровотечение становится. если даже не становится, вызовите скорую помощь, приедет и вас спасут. Поэтому спокойствие и только спокойствие. Следующий шаг, это берем любые сосудосуживающие капли. В каждом доме они, как правило, есть. нафтизин, ксимилин, Снуп. Без разницы, любые сосудосуживающие капли, смачиваем ватку круглой формы, либо берем ватный диск, раздираем его на две половинки и формируем такую турундочку, типа тампончика. Смачиваем сосудосуживающими каплями и ставим его в ноздрю. Снова прижимаем нос, голову отпускаем чуть вниз. Последнее, что нужно сделать, это взять из холодильника любой замороженный продукт и снаружи прижать к носу. Это будет способствовать тому, что сосуд будет сокращаться и проще будет сформироваться тромбу внутри сосуда для того, чтобы изнутри закупорить сосуд, для того, чтобы прекратилось носовое кровотечение. Независимо от того, как долго текло и однократно это было или нет, в любом случае, если у вас или у вашего ребенка возникало носовое кровотечение, необходимо обратиться к врачу, потому что одно дело, когда просто лопнул какой-то поверхностный сосуд, а другое дело, если течет из сосудистой опухоли. Поэтому обязательно после носового кровотечения необходимо обратиться к врачу. Как правило, если вы будете использовать эти правила для остановки носового кровотечения, оно останавливается от 1 до 3 минут. Но если за 5, максимум 10 минут кровотечения не остановилось, вызывайте скорую помощь, приедет врач, который вам затампонирует нос, и дальше вы можете спокойно с остановленным носовым кровотечением двигаться к врачу, для того, чтобы вы получили квалифицированную и хорошую помощь. Но я желаю вам никогда не сталкиваться с носовыми кровотечениями, но даже если это случится, теперь вы знаете, что нужно сделать. Вопросы пишите в комментариях. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Увидимся. Пока.